В месяц Рамадан Бланка объявляет. Скидки, подарки, сертификаты на покупку гарантированы всем покупателям нашего салона. Поздравляем с наступлением священного месяца Рамадан. Салон бытовой техники Бланка Делюкс. Улица Ленина, 64. Телефон 68 12 12.